Давайте посчитаем, для того, чтобы запустить интернет-магазин, самое простое, это воспользоваться какой-то системой, которая уже готовая, то есть есть системы в интернете, специальные сайты, которые предоставляют услугу, нажал кнопочку, и интернет-магазин у тебя через 15 минут готов. Эти системы обычно предоставляют тестовый период где-то 14 дней, потом ну где-то 700 тысяч рублей в месяц, да, это вот то, что понадобится для того, чтобы в принципе он был. Дальше. Наверное, ну, 2-3 тысячи на рекламу, чтобы изучить этот вопрос, чтобы опыт получить, чтобы, первых клиентов получить. Наверное, все. А если какая-то закупка товара, она может быть совсем небольшой, или вообще вы договоритесь о том, чтобы покупать товар уже после того, как клиент его заказал. То есть достаточно скромные суммы нужны для старта.